И снова здравствуйте. Соскучились по чату? Заходите в состязание, там чат работает. А вот и улов с китайского турнира. Не забудьте прожать, лайк, и подписку, вам не сложно, мне, оргазм. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Вот маршрут. Всем добра, добротного.